Привет друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман и сегодня у меня будет для вас очень важное объявление В первую очередь это объявление будет касаться тех, кто собирается проходить Панамский канал тех, кто живет на своей лодке и собирается из Атлантического в Тихий океан С 1 января 2020 года прохождение Панамского канала подорожало на 100% Немножко дальше я вам приведу все цены относительно того, что было и что стало, в зависимости от размера вашей лодки. Но, как вы помните, прохождение Панамского канала состоит из э, нескольких частей. Это э, официальные чекины и прочее-прочее именно непосредственно в канале агентские и это все набиралось на сумму порядка двух тысяч американских долларов за прохождение канала лодкой по моему до 50 футов ну опять же я дальше эту информацию дам так вот та часть которая была официальная фи за прохождение непосредственно канала она составляла 800 американских долларов с 1 января будет увеличена на 100%. И для лодок до 50 футов будет составлять 1600 американских долларов. Соответственно, если мы сложим все позиции по прохождению канала, мы получим итог подорожания с 2500 американских долларов до 3300. Поэтому внимательно планируйте свой маршрут, и обратите внимание, чтобы для вас не было сюрпризом тот момент, когда вы придете уже непосредственно в Панаму, в Панаму, чтобы у вас хватило бюджета на прохождение. Поэтому очень важный момент. Подписка, лайк и до встречи в следующей серии, а далее собственная информация о ценах. О ценах.